Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, как обычно, в этот день Игорь Хентов. Здравствуй, Игорь. Привет, дорогой Женя, привет, друзья. В общем, теперь, получается, вторник – это мой день. Ясно, да, хорошо? вторник – твой а -а -а. день, да. Но мы пустим это не во вторник, но неважно. Главное, что мы да. во вторник встречаемся. Да. Вот ты, наверное, обратил внимание на мой задник, то есть на фон, на котором я нахожусь. Это город Вюрцбург, и, насколько мне известно, это для тебя не пустой звук. И сегодня я хотел, чтобы ты рассказал о том, что тебя связывает с Германией, несмотря на то, что ты живешь в Израиле, как мы выяснили, в прошлый раз, но у тебя какие-то есть по этому поводу не только что мысли, но какие-то факты. И я об этом совершенно случайно узнал от нашего общего друга, твоего тезки Игоря Эпштейна, который сейчас тоже живет в Германии. Передаем ему привет. Вот. Он проговорился и сказал, что с этим связана какая-то интересная история. Расскажи. Дело было так. Все началось с Испании. Почему? Потому что волей судьбы я попал э, играть э, в ресторане в Испании, в городе Лорет-Дамар. Это каталонское побережье, недалеко от Барселоны. Это был русский ресторан, тройка, назывался. Э, Принадлежал он э, очень, ну, я скажу так, на редкость уважаемому человеку из Киева, родом Леня, и он меня туда пригласил. А там уже, я попал в составе группы артистов разных всяких жанров в Испанию, но там со мной познакомился Лёня и пригласил меня остаться. То есть артисты уехали, а я остался играть в этом ресторане ну я-то на скрипке играл А там уже был мальчик из России Один, который там наяривал На клавишах И у нас уже как бы получился дуэт Так вот, в этот ресторан Тройка Приезжали постоянно немцы Из Германии Какие немцы? Ну, которые из России уехали к себе По Дорогие. Да, как правило из Казахстана Ребята, Но ну, куда они приходили русский ресторан тройка. Что они видели в ресторане? игоря из Ростова, который на скрипочке там шарашит каждый вечер и так далее. Естественно, <coughs> я начал с одним поговорить, с одним я сдружился просто. Его звали Вальдемар, ну в прошлом Володя, конечно. И вот этот Вальдемар, за кружкой пиво испанского за <coughs> очень хорошего. И говорит, Игорь, а что ты вообще не уезжаешь в Германию? А я и сно, ни сном, ни духом, я понятия не вижу. Чем здесь вообще Германия? Я говорю, скажи, а какая Германия вообще? Он говорит, слушай, да там уже давно все наши и ваши, наши и ваши. Да, потому что Германия нас-то принимает как немцев, а вас как евреев, которые когда-то пострадали, 5-10. В общем, он мне все это влил в уши. И я, когда после этого контракта, который закончился с окончанием концертного сезона, не концертного, а лета просто, туристы услынули, я вернулся к себе в Ростов и говорю, «Э -э -э -э давайте, может, поедем в Германию. Германия? Я им рассказал. В общем, в результате я собрал документы и отправился в Москву. Тогда же, в общем, отдал в немецкое посольство эти документы. Слушайте, я забыл об этом фактически. Но мы жили своей обычной жизнью. Замечу, мы же не бедствовали, мы не страдали, мы жили себе как и жили. Все были при делах. И тут через полтора года пришел вызов. Папы у меня уже в живых не было, значит, вызов на меня... Жену ребенка, сыну было тогда лет 13. А в каком и, это году было примерно? И моей маме, я скажу точно. В Испании был в 95 году. Значит, тогда же я осенью поехал в Москву. И в 97-м я получил этот вызов. А там надо же так, или в шестом в течение года ты должен выехать. Да-да. В общем, все это тянулось, тянулось, у всех свои дела, наконец же. пришло время уже. У меня мама целый директор школы, уважаемый человек, преподает в УЗИ, слава Богу, зарабатывает. Ну, вот так как-то у всех сын был студент, а я был единственный студент прохладной жизни, хотя я зарабатывал весьма прилично, я все время в ресторанах играл, просто рестораны, банкеты, все такое шоумен и так далее. В общем, решили так, что я поеду один посмотреть вообще надо. Как в том анекдоте, брать зонтик или не брать зонтик. Да? В общем, я решил взять зонтик. Я поехал в Германию. Попал я вот в этот самый потрясающий красоты город Вюрцбург. Это же столица резиденции королей Баварии о чем я узнал уже, когда был в этом Вюрсбурге. Что я могу сказать? Что, я там был, что у меня запомнилось? Я там был на концерте, там, оказывается, каждый год проходят моцартовские фиесты. Приезжают лучшие камерные оркестры Европы, играют музыку барокко. Вот в один из дней подошла ко мне Лилия из Одессы, это я помню точно, или не Лиля, но из Одессы, я помню точно. Да, но это ж в общежитии все было. Mm -hmm. Мы жили в общежитии. Очень благоустроенном, дай Бог всем иметь вообще такие квартиры. Ну что, Паш говорит, там принесли из этого ведомства билеты. Цена по 10 марок. Как вам нравится? Такой билет. Ну, немедленно мы пошли. Я бы на эту тему потом написал рассказ. Почему? Потому что еще до этого, когда я работал в Польше, я купил себе за сумасшедшие деньги умопомрачительный костюм для эстрады. Он был зеленого цвета, зеленого, ярко-зеленого, но из чистой фланели. Это такая, ну, просто отпал в башке, как мне казалось. В общем, я в этом костюме. Мы поехали... А, ее звали, эта девочка, Белла. Мы поехали с ней туда... Я, мы только зашли, я смотрю, на меня все смотрят, потому что я единственный был а-ля попугай, потому что все достойные герры были в таких скажем, черных, темно-синих и коричневых парах, и тройках тоже. Да, я вот был вот такой весь из себя. Ну, я сделал вид, что я как бы не совсем ничего не понимаю, но зато я получил несказанное удовольствие несказальное наслаждение Ну вы понимаете лучшие камерные оркестры мира этот вивальди карелли моцарт Ну о чем о чем говорить домой конечно мы приехали с белкой этой на такси а память у меня осталась на всю жизнь так, да. скажи, пожалуйста, и сколько ты в общей сложности провел в Германии вот это твое, так скажем, иммиграцию? Что, что я в Германии сделал? Значит, Во-первых, я получил же вид видно жительство О, да. через месяц. Было это в Мюнхене, это же Бавария, а, а российская да. консульция в Мюнхене, да? Значит, что я сделал на второй день? Я купил машину и на этой машине поехал в Россию. Потому что семья была там, я был там. И так я сделал шесть раз. Потом я написал рассказ. Если я вам сейчас вкратце расскажу, вам понравится. Хотите? Да, конечно. Хотите? Да. Я приехал на первой машине. Кстати, это была самая удачная моя покупка. Это был Opel Vectra. Они тогда появились, Opel Vector, но они раньше появились. Вот ему было 5 лет. Белый, как сейчас помню. А в Ростове, да, раньше было как? Ты приезжаешь в Россию, и чтобы тебе его продать, надо снять с консульского учета. Надо снять его в Германии с учета. Ты просто скручивал номера, брал, кауф, брал Кауфертрак. Ты понимаешь, о чем я говорю, ага. да? И ехал в немецкое посольство. И брал 100 марок. Это стоило 100 марок. Евро не было еще в фамилии. Его снимали с учета. Ты мог с ним в России делать все, что угодно. Вот так я и сделал. ну Меня научили. Это ж люди все рассказывают, как же дальше. И буквально я его еще не успел продать. Ездил на нем. И тут я встретил в Ростове своего... Не друга, нет. Но доброго приятеля, светлая память. Один из самых серьезных тренеров по боевым искусствам СНГ вообще. Тогда он жил в Ростове. Светлая память, к сожалению, онкология не выбирает спортсменов, скрипачей, там кого угодно. Его уже нет в живых. Но тогда он был в самом рассвете. И он, узнал, что я свободно езжу в Германию, дал мне свою визитку. И сказал, Игорючек, слушай, вдруг тебе удастся там бой устроить между моими пацанами и немцами, ты у меня будешь как менеджер даже в таком случае, получишь там какое-то вознаграждение. И вообще, говорит, смотри, ну тут все эти кикбокс, СНГ, там такой уровень, вообще может пригодиться. Но я уже понимал, что кроется по словам пригодится, много лет работа в этих шалманах всяких и так далее. И у меня эта визитка лежала прямо вот в бумажнике. И вторая моходка из Германии. Я уже пригонял две машины. Но я никогда, и у меня не было возможности покупать крутые Мерседесы, БМВ. Так, я это делал для того, чтобы просто не тратить деньги на дорогу, на самолеты, там, на поезда и так далее. Естественно, со мной был мой приятель из Киева, Саша. Прекрасный водитель и чудесный человек. А машины мои, и мы ломили на Ростов. Я уже знал путь хорошо, то есть я ехал через юг, я переезжал границу в Шлюбице, потом через Польшу, потом до Киева и до Ростова. 3000 километров, метр в метр. Но разница в бензине была следующая. Значит, бензин в Польше стоил марку, а в Германии доллар. А доллар стоил тогда две марки э, в те поры. А у меня две машины, два бака. Значит, задача была въехать в Польшу на пустых баках, залить и поехать дальше. Что я и сделал. Ну, а я же по-польски немножко говорил. Говорил, я же до этого в Польше работал. И вот я расплачиваюсь с поляком уже на польской границе, заливаю бензин. И тут мой друг Саша Компаньон ко мне бежит и говорит, Игорь, все, труба, на нас наехали. Я говорю так, более подробно, он говорит, смотри, вот там на улице штук 10-15 э, парней, таких с хар характерных, таких лысых и так далее. Э, я говорю, ну что делать? Значит, обе машины мои, поэтому я отвечаю. Значит, ты совершенно спокойно садишься во второй «Гольф». Я купил тогда второй «Гольф» и «Опель Кадет» круглый, двухдверный. А я в свой этот «Опель». В общем, я сажусь в «Опель». Тут отрывается молодой человек этот, от компании и ко мне рысью. Можно к вам с вами поговорить?» Я говорю, конечно. И он сел ко мне в машину и говорит, мужчина, ну вы знаете, что надо вообще платить? Я по дурака, естественно, я говорю, ну как, подлоха, да? Я говорю, ну платить. Я говорю, ну я в Ростове заплачу, в России, говорю, да, таможне. Мужчина, вы что, не понимаете, что ли? Вы что, такое реки никогда не слышали. Да, и тут во мне эта закваска, моя старая кабаска, сыграла свою роль. Я говорю, а ты вообще слышал, что такое кикбокс? Достаю визитку и говорю... Так вот, смотри, это машины вообще не мои, они принадлежат вот там каким-то ну, детям, племянникам, я знаю. Так что подумай, кто заплатит здесь вообще? Вот такая была тема. Этот парень говорит: я должен побеседовать с бригадиром. Бригадир в переводе, понимаешь, это значит главное, да. Все, чем закончилось, он пришел, если что, говорит, может, с нами по кофейку мы вас угощаем. Я говорю, да нет, спасибо. Значит, да, я ему на память подарил еще свой диск. Я пою там 12 песен мне в Ростове вы, Я показывал в прошлый раз. Да -да. Я говорю, вот слушайте ростовский шансон в моем исполнении. Спасибо. Мы не знали, в общем, что не так. В общем, до свидания. И мы уехали. Но это рассказывать легко. А вообще я был на таком нерве, честно говоря. И мы немножко проехали. Я остановился. И у меня начался нервный смех. Я смеялся полчаса, полчаса, потом мы с Сашкой поели и поехали дальше, потому что молодой человек мне четко сказал тогда, когда я у него еще не представился, как бы, да, он сказал, не, мужчина, понимаете, мы вас бить не будем, конечно, мы просто битами сейчас разобьем ваши лобовые, там боковые стекла, неизвестно, что будет. Но вот так эта история... Благо, закончилось. А я потом написал рассказ по этому поводу. Хорошо. Вот на этом мы сегодня закончим. И я чувствую, что будет продолжение еще не один раз. Потому что это Ой. только начало. Большое тебе спасибо. Очень было интересно. В следующий раз ты продолжишь свою эту германскую эпопею. Большое тебе спасибо. Обещаю. До свидания. Пока. Обнимаю вас всех. Пока.